Друзья, день добрый! Сегодня мы поговорим с вами на очень животрепещущую тему Такую очень серьезную Это чистка печени Многие сейчас очень распространяют эту тему зарабатывает, пытается заработать денег, но и зарабатывают но Зарабатывают они на вашем здоровье Чистить печень, в принципе, это не есть правда, не есть реальность. По одной простой причине. Печень ⁇ это самый сложный орган в нашем организме. Вот, и чтобы что-то там чистить, нужно изначально знать, как это все устроено, как это работает. И к чему это может привести как вы себе представляете большой сложный химзавод пришли с метелкой почистили подмели и все стало чисто да но это нереально единственное в этом плане можно помочь ну, в лег, легким легким способом таким Допустим, овес там принимать отвар овца каши из овса без соли без сахара на воде соответственно какие-то еще такие вот ну, травки но опять же перед началом я постоянно это э, говорю постоянно утверждаю то что перед началом любого лечения любого Вмешательство в организм нужно пройти обследование, чтобы знать, что у вас творится, какие анализы, какие показатели. Чистка желчного пузыря. То есть, ну, это все взаимосвязано, как говорится, печень, желчь. А если вдруг у вас камень там, желчный проток, он всего. 2-3 миллиметра. Вот. Порой там показывают вам э, лже эти лекари. То, что выходят камни 5-7 сантиметров, миллиметров, извините, большие. Э, но это нереально. Он такой камень не может выйти. У вас просто будет закупорка желчного протока, что может привести к летальному исходу. Вот. Порой вот при таких чистках, при таких вот вмешательствах Камни образуются в желудке вот. и, это, и оттуда они выходят большие Поэтому, если вы начнете делать Начнете чиститься советую, по чему то совету По чьей-то рекомендации неопытной Вы можете просто себя убить Запомните, пожалуйста, это Запомните и никогда этого не делайте. Не нужно в печени мешать. Есть хорошая вещь, как тюпаж. Но тюпажи рекомендованы только здоровому человеку. Здоровому и ни в коем случае не больному. Опять же, нужно пройти обследование, провериться полностью. Вот. И только после этого можно делать щупаж. Я вообще, в принципе, вот, незнакомым, ни ни свои, ни своим никому не рекомендую жесткие методы чистки. Такие, как вот есть, например, оливковое масло, лимон и грелку на печень. Это очень агрессивный метод. Он и здоровому человеку может навредить в каких-то случаях. А больному это вообще противопоказано категорически. Вот. Ну и такие вот подобные жесткие методы лучше, лучше не делать. Это очень большой стресс для организма. Огромный стресс для печени, для желчного пузыря, для поджелудочной. К чему это приведет, неизвестно. Поэтому лечиться, если вы хотите лечиться, соблюдайте просто диетки Не нужно печень трогать, самим я имею в виду. Принимайте травы, опять же, травы нужно знать какие Это опять же нужно делать только после сдачи анализов вот. К сожалению, многие из вас не имеют возможности наблюдаться у хороших врачей, у действительно профессионалов. Вот. Хотя бы там посоветуйтесь с кем-то. Можете мне написать, я подскажу, схожу там, вот если анализы пришлете, посоветуюсь с доктором, со своим следующим. Вот, то есть можно можно какие-то найти способы есть в интернете сайты там где врачи бесплатно онлайн помогает вам вот. и вы вот только после того как вы поймете вам подскажут или вы сами как-то до этого дойдете что у вас организм, почему плохие анализы, в чем причина, первая причина. И уже только после этого можно начинать принимать и травы, и все остальное. Перед началом лечения, то есть я опять же это повторюсь, нужно почиститься. Но почистить, по большому счету, что мы можем почистить в организме, это прямую кишку вот желудок там то что все выходит как говорится извините за выражение пролетает вот. можно сосуды там можно вот от холестерина холестерина почистить даже у вас скорее всего нужно потому что проблемы с сердцем с давлением у нас вот из-за холестериновых этих всех отложений вот почистите желудок кишечник чтобы Любые лекарственные препараты, будь то травы, будь то лекарства там фармацевтические, они достигали своей цели легко и без каких-то преград. Это можно и нужно делать. Обязательно почистите душу, потому что, как утверждают многие и народные целители, и православные, и... Восточная медицина. Первая причина наших болезней кроется в нашем грехе. Я не буду вдаваться в, под... в... в эти вот подробности, потому что кто-то верующий, кто-то неверующий, чтобы ну, не... не принимали неадекватно, не относились плохо к этому, к моим словам. Вот. Я просто скажу, не хотите идти в церковь, ну, просто... Съездите в лес, там, я не знаю, на природу, отдохните, очистите мысли от грязи, от своей, постарайтесь добрее быть, к людям относиться добрее, это очень помогает и вообще в лечении, вот. потому что одним из факторов заболеваний тоже любых, не только печеночных, но и там сердечных, и давления, и всех остальных, является стресс, а к стрессу приводит у нас злоба, там запары на работе какие-то, скандалы, ругань там еще, то есть, ну вы понимаете о чем я, вот это же все ведет к стрессу, это копится, вот этот негатив он в организме копится и в один прекрасный момент он выстрелит какой-то болезнью, вот поэтому нужно, поэтому нужно сдерживать себя, быть добрее. Добро же возвращается. Вот. Что касается печени, вернемся к основному вопросу. Вот про чистку я сказал. Потому что мне просто попались несколько роликов на Ютубе, где лжедеятели эти вот, якобы народные там целители, не знаю кто они, советуют какие-то каким-то одним там способом одной травой вылечить печень то есть такая волшебная таблетка такого не бывает запомните раз вам всегда нету волшебных таблеток вот. такие вот травки, как расторопша репешок вот еще раз корень одуванчика ну еще там ряд трав они очень полезны для печени вот. но во первых все нужно принимать